Когда мы говорим о жизни в Новом Завете Благодати, то говорим об отречении от наших собственных сил и дел. Мы говорим об отречении от того, что мы делаем, для того, чтобы достичь чего-то. Вместо этого мы начинаем верить в то, что принимаем это по вере. И с этого момента под Новым Заветом Благодати вопрос уже не в том, что мы делаем, а в том, что уже было сделано». Понимаете? Праведность по закону говорит «Делай». Но праведность по благодати говорит «Сделано». Я повторю это еще раз. Праведность по закону говорит «Делай». А праведность по благодати говорит «Сделано». Ведь под законом вопрос всегда был в том, что вы можете сделать. Под благодатью Божией вопрос всегда в том, что Он уже сделал. Вот почему так важно, чтобы мы поменяли время. Поменяли время с того, что мы можем сделать, на то, что Иисус уже сделал. И на что бы вы ни посмотрели, будь то ваше исцеление, ваше избавление, ваше процветание, вопрос всегда будет в том, что Иисус сделал под заветом благодати, а не в том, что вы можете сделать. Слишком много людей до сих пор не понимают, как начать процветать во всех сферах своей жизни, чтобы явить то, где они находятся прямо сейчас. Эта проблема до сих пор существует. И это до сих пор является проблемой, потому что вы не поняли того, о чем я только что сказал. Мы не осознали важность того, что мы находимся под благодатью. Мы праведность Божья по вере, и благодать уже сделала доступным для нас все то, в чем мы будем нуждаться. Бог не сделает этого в будущем, потому что Он уже сделал это, но мы продолжаем относиться к Нему так, словно Он лишь собирается сделать это. А это праведность под законом. Она говорит, сделай. И теперь я делаю что-то, чтобы Бог сделал что-то. Я делаю еще что-то, чтобы Бог сделал еще что-то. Я делаю еще что-то, чтобы Бог сделал еще что-то. Что что а под заветом благодати, когда вы делаете что-то, чтобы побудить Бога сделать что-то для вас, то поступаете не по вере, а по сомнению. Почему? Потому что вы не верите в то, что это уже сделано. И ваш первый шаг к тому, чтобы сделать что-то по вере, не веря в то, что он уже сделал, на самом деле становится шагом сомнения. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы должны осознать, что под заветом благодати изменилось время. Уже не «сделай», а «сделано». Вопрос уже не в том, чтобы я пытался сделать что-то сейчас, чтобы побудить Бога сделать что-то в ответ. Вопрос в том, что Иисус уже сделал, что уже свершилось. Мы говорим о свершенных делах Иисуса Христа. Все уже сделано. Суть благодати в том, что Бог так сильно возлюбил нас, что в знак своей благосклонности открыл нам доступ ко множеству вещей. Это неизмеримая и незаслуженная благосклонность. Все, что касается жизни, и это серьезные слова, все, что касается жизни и благочестия, стало доступным для нас. Библия говорит, что мы соучастники божественной природы Бога благодаря этим удивительным обетованиям. Я верю, что получил все, что необходимо для жизни. Считаете ли вы на самом деле, что благодать Божья сделала доступным все, что понадобится вам для жизни, за исключением ваших финансов? Что в этот список входит все, кроме ваших финансов? И если посмотреть на эту сферу, сферу финансов, то сложится впечатление, что она касается всех частей жизни человека. Ваши отношения, ваши эмоции, ваши счета, ваш комфорт и все остальное. Когда Господь начал разбираться со мной, я покажу тебе, что нужно сделать для того, чтобы взять то, что Иисус уже сделал, и к чему Он дал доступ по благодати. Я покажу, что тебе нужно сделать, чтобы принять то, что уже было сделано, и чтобы это явилось в твоей жизни. Нам нужно изменить время во всем, о чем мы говорим. Мы больше не под законом, а под благодатью. Все уже сделано. Меня не волнует, что вы назовете это уже, «это уже сделано», «это уже сделано», «это уже сделано». Когда вы переходите от «это уже сделано» к «ой, мне нужно пойти и сделать это, чтобы Бог сделал то», то вы переходите к сомнению, к неверию. Вы отравляете веру и не повинуетесь ей. А если вы не повинуетесь вере, то это значит, что вы не соответствуете тому, что приняли по вере. Вы не соответствуете тому факту, что являетесь праведностью Божьей по вере, если начинаете делать что-то для того, чтобы стать праведным. Вы принимаете праведность. Аминь? А когда вы принимаете праведность по вере, то получаете силу от Бога, чтобы сделать все то, что пытались сделать раньше. Понимаете, вместо того, чтобы просто верить и принимать, мы начинаем думать о том, будем ли мы сегодня грешить или нет так это означает, что мы можем больше грешить, раз уж есть благодать? Нет. И когда вы принимаете решение совершить какую-то глупость, то с вами тоже начнут случаться глупости. Да? Но если вы будете слушать Духа Святого, Он научит вас, как жить благочестиво. Он покажет вам, как правильно жить. Да? Послание к римлянам начинает открывать нам, что под заветом благодати мы получили доступ к жизни в Духе. Мы получили доступ к Духу Святому, который готов вести и направлять нас. Слава Богу! Мы получили доступ к закону Духа Жизни, который во Христе Иисусе. Он освободил нас от закона греха и смерти. Хорошо. Закон греха и смерти, как гравитация, он постоянно работает. Гравитация работает без остановок, круглосуточно. Закон греха и смерти также работает постоянно, круглосуточно. Однако, когда применяется высший закон, вроде закона подъема, то хотя закон гравитации и работает, существует закон подъема, который превозмогает закон гравитации. Да? Когда самолет взлетает, то начинает действовать закон подъема. Включаются двигатели, и вы можете подняться на одну, две, три тысячи метров в воздух. Но если вы выключите двигатели то увидите, что закон гравитации не перестал работать. Вам может показаться, что он перестал работать, потому что вы использовали высший закон, но он продолжал работать. Просто вы не знали об этом, пока не перестали пользоваться высшим законом. То же самое относится и к закону греха и смерти. Закон греха и смерти работает постоянно. Но вы не узнаете этого, пока не выключите этот закон, закон Духа Жизни, который во Христе Иисусе. Пока вы под законом жизни во Христе Иисусе, вы находитесь под законом греха и смерти. Выключите этот закон, и вы увидите, что смерть и закон до сих пор существуют. Иными словами, когда вы продолжаете кормить себя Словом Божьим, продолжаете слушать Слово Божье, размышлять над Словом Божьим, доверять Богу, верить в Него, ходить с Ним, вы будете над всем этим. Вас не будет интересовать грех. Почему? Потому что вы действуете по высшему закону. Мне не хочется упасть с облаков, и поэтому я не буду выключать двигатели самолета. Мне не хочется упасть и разбиться. Надо бы проверить, что будет, когда я разобьюсь. Это меня не интересует. Я говорю о том, что когда вы обращаетесь к высшему закону, то вас больше не будет интересовать вопросы вроде «Будем ли мы и дальше грешить, чтобы умножилась благодать?» Нет, я работаю по закону духа жизни во Христе Иисусе». А Библия говорит, что этот закон освободил меня от закона греха и смерти. Это не значит, что грех и смерть перестали работать. Я просто перешел к высшему закону, который освободил меня от греха и смерти. Вы понимаете, что я говорю? Я работаю по высшему закону. Вы действуете по закону веры. Вы действуете по закону любви. Вы действуете по благодати Божьей. Вы больше не переживаете по поводу того, где бы достать косяк. Вы больше не переживаете по поводу того, с кем вы сегодня ляжете в кровать. У вас нет времени на все это. Почему? Потому что сейчас вы в высоком полете. И есть некая истина в том, когда человек приходит к вам и говорит, «Ты считаешь себя лучше нас? Ты выше нас?» Послушайте, что я скажу. «Да, я лучше и выше. Хотите того же?» «Лучше и выше». И все это в здравом уме. Слава Богу. Итак, Римлянам 8 начинает рассказывать нам о свободе в Духе. Свобода в Духе — это возможность действовать по высшему закону, при котором все выглядит так, словно закон греха и смерти отключен. Его не отключили, он продолжает действовать. Но мы действуем над этим законом. И мы не знаем о том, что он может сделать нам, потому что работаем над ним. Если вы понимаете это, то скажите «Аминь». И мы начинаем читать эту главу с 4 стиха который говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Я говорил вам о том, что мы не должны переживать по поводу исполнения закона, потому что в тот день, когда мы родились свыше, и благодаря тому, что сделал Иисус, праведность закона исполнилась в нас. Это произошло в тот день, когда мы спаслись и сделали Иисуса Господом нашей жизни. Именно для этого и давался закон. Закон был дан для того, чтобы вы поняли, что своими силами не сможете исполнить его. Вам нужен Иисус, и слава Богу, что в тот день, когда вы приняли Иисуса, праведность закона исполнилась. Аминь. Он продолжает говорить в пятом стихе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Когда вы действуете по плоти, то ваш разум сосредоточен на делах плоти. Мышление, которое выступает против Слова Божьего, это плотское мышление. Мышление, противящееся Слову Бога, — мышление плотского человека. Мышление, которое соответствует Слову Божьему, — это духовное мышление. Когда ваш разум настроен против Слова, вы плоти. Когда ваш разум настроен в соответствии со Словом, вы в Духе. Он продолжает и говорит, «Помышления плотские — суть смерть». Плотской разум — это разум, который настроен против слова. Плотской разум — это разум, который постоянно оказывается в согласии с вашими пятью физическими чувствами. Плотской разум. Я полностью соответствую тому, что вижу, что ощущаю и так далее. Мы знаем, что не хотим быть водимы чувствами. Они даны для того, чтобы даровать нам защиту на земле, чтобы вы знали, что что-то горячее, или что автобус едет, а вы переходите улицу. Слава Богу за это. Не нужно быть супердуховными и говорить, «Я могу не видеть, не чувствовать запаха и не слышать». Нет, не можете. Это дары, которые Бог дал нам. Но мы хотим подняться выше этих вещей. Слава Богу за то, что мы можем видеть, слышать, ощущать, обонять и так далее. Слава Богу за все это. Но я не позволяю этим вещам вести меня. Они могут быть чудесными помощниками на планете в этом физическом мире. Чтобы я знал, когда моя рука горит, или горит еще что-то. Когда я чувствую запах гари и ощущаю жжение, Да? Но мы говорим о разуме, который сосредоточен на Слове Божьем. Помышление плотские — суть смерть, а помышление духовные — жизнь и мир. А после этого мы посмотрим... Седьмой стих. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Они не могут угодить Богу. Библия говорит, что для того, чтобы угодить Богу, нужно иметь веру. Когда вы во плоти, у вас нет веры. Римлянам 8. Посему, живущие по плоти Богу угодить не могут. Мы должны отречься от нашего естественного образа мышления, чтобы быть готовыми в Духе Божьем ходить так, как угодно Богу. Жить христианской жизнью не просто трудно, но невозможно нашими собственными силами. Вы согласны со мной? Христианство работает лишь тогда, когда Дух Божий живет и управляет человеком, тем самым давая ему сверхъестественные способности. А в девятом стихе говорится «но вы не по плоти живете, а по духу». Скажите «я живу по духу», если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Послушайте вот что. Мы говорили об этом. Я сделаю краткий обзор. Есть разница между жить во плоти и жить по плоти. Есть разница между быть в духе и жить по духу. Мы говорили об этой разнице. Рожденный свыше человек не может жить в плоти, но может ходить по плоти. Неверующий человек не может быть в духе, даже если он и хочет ходить по пути духа. В духе или в плоти говорит о фиксированном положении во Христе. По духу или по плоти говорит о том, что мы используем в качестве стандартного метода или то, на что мы соглашаемся в конкретный момент.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 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьей, по-моему, именно здесь мы и закончили. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьей, хорошо, давайте начнем сегодня здесь. Означает ли это, что я не являюсь Сыном Божьим, если я не водим Духом Божьим? Нет, для того, чтобы стать Сыном Божьим, нужно родиться свыше, да? Но есть многие рожденные свыше, которые не водимы Духом Божьим. По правде говоря, никто не водим Духом Божьим всегда и в полноте. Поэтому вам не стоит говорить, ты водим Духом Божьим? Нет, тогда ты не Сын Божий. Нет, это так не работает. Я Сын Божий и дочь Божья, потому что я родился свыше. Я сделал его Господом своей жизни. Вот что делает меня сыном или дочерью Божьей. Да? Вопрос не в том, чтобы сказать, да, ты рожден свыше, но на самом деле ты не можешь считать себя зрелым, рожденным свыше человеком, если ты не Вадим Духом Божьим. Нет, вот что он имеет в виду. Каждый рожденный свыше человек может быть Вадим Духом Божьим. К сожалению, не все мы и не всегда используем этот дар, но он доступен для нас, когда мы хотим использовать его. Поэтому Павел никак не мог иметь в виду, что это является определяющим фактором того, рождены вы свыше или нет. Это не определяется водительством Духа Божьего. Но вот что он имел в виду. Благодаря тому, что вы родились свыше, вы имеете доступ к водительству Духа Божьего. И нам решать, будем ли мы чаще использовать водительство Духа Божьего или использовать Писание для того, чтобы подавлять людей и смотреть, что из этого выйдет. «Я вижу, что ты не водим Духом Божьим. Ты даже не спасен». Он не это имел в виду. «Мы не идеальны, но не стоит бушевать». Вы понимаете, что я имею в виду? Но все это доступно вам. И когда вы узнаете, что это доступно вам, используйте это. Просто поймайте себя посреди того момента, когда вы готовы запаниковать, и скажите, «Отец, я знаю, что ты во мне. Господи, поведи меня, покажи мне, что я должен сделать, и научитесь отдыхать в вашей личности». И в том, кто вы. Я сын Божий. Я дочь Божья. И поэтому я Вадим или Вадима его Духом. И не нужно сидеть и пытаться придумать что-то в мыслях. Господь сказал мне сделать это. Постойте, постойте. Я хочу разобраться с этим вопросом. Я не буду тратить на это все время, но как вам узнать, Вадимы вы Духом Божьим или нет? Ведь когда Бог ведет вас... Долгое время люди хотели услышать что-то от Бога в мыслях. Мы знали, что не могли услышать Бога нашими физическими ушами. Я помню, как сидел и слушал, а другие говорили, «Я слышал Бога». Разве вы не слышали Его? Нет, Он не говорит с вами так. Он не будет говорить так с вами. Знаете, некоторые говорят, первая мысль от Бога, вторая — от дьявола. Нет, нет, нет. Если вы со мной, то поймете, о чем я говорю. Когда Бог обращается к вам, то, смотрите, приходит познание. Вы знаете, что делать. У вас бывало так, что вы просыпались утром и понимали, что должны сделать это. Я знаю, что сегодня должен сделать это. И не обязательно, чтобы вы проснулись и услышали что-то. Что ты сказал? Вы просыпаетесь и понимаете, что внутри вас есть желание сделать это. Обращайте внимание. Начните обращать внимание на то, что есть внутри вас. «Я знаю, что должен сделать это». Смотрите. Иногда, когда мы начинаем размышлять, то говорим, «Я не знаю, почему я должен сделать это, но я просто знаю, что должен сделать это сегодня». «Я знаю, что должен сделать это сегодня». В вас есть сильное желание сделать это сейчас. Иногда мы не знаем этого сразу, мы откладываем это на потом. И вот вам еще одно подтверждение. Когда вы просыпаетесь на следующее утро, то желание все равно остается в вас. И оно остается в вас даже под конец дня. Вы можете забыть о нем, а потом вспоминаете и понимаете, что оно до сих пор есть. Эй, я все еще здесь. Я знаю, что мне нужно сделать. Когда мы начинаем жить, обращая внимание на это побуждение сделать что-то, мы становимся водимыми Духом Божьим а теперь смотрите что он говорит разве он не говорит я буду использовать твой рожденный свыше дух как свечу дух человека есть что свеча господня а для чего используют свечу каково назначение свечи показывать куда стоит идти а куда нет а как насчет того, что Бог говорит, что будет использовать наш дух? Я положу это в вас, оно внутри вас. Вы знаете, что вам нужно сделать. И что происходит? Когда вы делаете то, что есть внутри вас, когда вы делаете то, что желаете сделать, то что происходит? Ваш дух, ваш настоящий человек, настоящий вы, становится свечой. И если вы будете обращать внимание на это, то это поведет вас в такие места, где водительство станет очевидным, где вы просветитесь и получите многое другое. Если христиане поймут, что им нужно делать то, на что у них есть побуждение, если они перестанут все усложнять, я ничего не услышал, потому что ты не слушаешь этим и этим. Прислушайтесь к вашей совершенной части. Ваш рожденный свыше дух связан с Духом Святым, который открывает всякую мудрость и знание. Просто замечайте те моменты, когда внутри вас есть побуждение. Вы знаете, что должны сделать что-то. Вы когда-нибудь... Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Сегодня утром я встал, зная, что должен сделать что-то. Была определенная сумма денег, которую я должен был отдать церкви. Я не мог дожидаться вечера, чтобы сделать это. Я должен был сделать это тогда. Я знал, что должен был сделать это сегодня. Потому что позавчера я впервые осознал, что это побуждение было во мне. Вы понимаете меня? Я знал, что должен сделать это. И так как я знал об этом позавчера, и собирался сделать это вчера, я не позволил ничему помешать мне сделать это сегодня. Вот каков Бог. Проверьте в своем сердце то, что вы хотите сделать. Когда для меня наступает время сеять в жизни людей, я знаю об этом. Я не боюсь этого. Я не переживаю по этому поводу. Я просто ощущаю это в себе. Это словно Бог ставит печать внутри меня, в моем духе, и я знаю, что должен сделать это. Когда вы говорите мне, «Объясни нам, откуда ты знал, что должен сделать это». То единственное, что я могу сказать вам, Бог взял мой дух, как свечу, Зажег ее в определенный день, именно тогда информация передалась мне, и я понял, что должен сделать это. Теперь я вижу, что должен сделать что-то, чего не видел ранее. Я вижу, что должен сделать что-то, что не было видимым во мне в то время. Вы понимаете меня? Я пытаюсь описать вам это. Чтобы передать подобные вещи словами, нужно довериться Богу. И если вы примете это, то будете жить успешно. Вы будете водимая своим Духом, который, в свою очередь, будет Вадим Духом Святым. И в этом и кроется ключ к Новому Завету. Мы говорим о жизни, вводимой вашим Духом, на которого влияет Дух Святой. Вот почему Бог запечатлел наш рожденный свыше Дух Духом Святым. Это наша часть совершенно. Это наша часть является единственной частью нашей сущности, состоящей из трех частей, которая может успешно вести нас в жизни. Но на что нам стоит обращать особое внимание? Мы должны обращать особое внимание на наше тело. Мы должны обращать особое внимание на нашу душу. И когда вот это появится, мы говорим, «Не зная, откуда это появилось, но я не хочу делать этого». И это делает наша самая успешная часть. Аллилуйя. Отец, я благодарен Тебе за то, что все наши члены, друзья и все наши партнеры, наша команда, все мы будем жить, водимые нашим рожденным свыше духом которого ведет Дух Святой. Вы согласны с этим? Скажите вслух, «Я Вадим Духом Божьим». «Я доверяю пути благодати». Кто-то может сказать, «Постойте, а что, если дьявол оказался внутри нас и сказал вам что-то?» Это значит, что вы не спасены, потому что дьяволу нечего делать внутри вас. Вы рождены свыше, его выбросили, ваш дух был создан заново. Это новое творение во Христе Иисусе. Вы можете доверять своей совести. Вы можете доверять своей совести, потому что вы рождены свыше. В вашем рожденном свыше Духе нет недостатков. Вас не ждет финальная полировка перед тем, как вы отправитесь на небеса. Вы настолько отполированы, насколько может быть отполирован ваш рожденный свыше Дух. В вашем рожденном свыше Духе нет недостатков. Перфекто! Аллилуйя! Вы как Иисус в вашем рожденном свыше Духе. Вы готовы к небесам, и знаете что? Вы уже сидите на небесах. Как я уже говорил вам, вы отправитесь на небо, будучи новым творением во Христе. Это даже не вопрос. Да, но может быть я сделал что-то, что повлияло на мою вечность? Нет, вы на небесах. Да, но как насчет той ужасной вещи, которую я сделал? Это вопрос неправильного принятия личности. Хотите верьте, хотите нет, но именно с этим воюет большинство. Я говорю, Иисус полностью освободил вас. А они говорят, не может такого быть, я согрешил. Мне нужно грешить и чувствовать вину. Будьте свободны. Ведь когда вы говорите, мне нужно грешить, чтобы чувствовать вину, то знаете, что вы говорите на самом деле? Я не буду доверять пути благодати. Я не верю в то, что Иисус уже сделал. Мне до сих пор кажется, что я должен сделать что-то сам. Праведность закона основывается на том, что вы делаете. Когда мы дойдем до 9 главы послания к римлянам, то там увидим истинное семя Израиля. И это не было семя физического тела Авраама. Это было семя обетования от Авраама, о котором говорил Бог. А мы продолжаем говорить. Если вы прочитаете девятую главу, а мы будем читать ее, если когда-нибудь закончим читать восьмую главу. Мы читаем восьмую главу уже четвертый раз, не так ли? Но девятая глава, если вы будете читать ее внимательно, то вам покажется, что Бог ненавидел вас еще до того, как вы родились. Вам может показаться, что именно Бог заставил вас сделать то или это. Нет. Библия в первом Петра 1.2 говорит о том, что Бог предузнал. Он знает все наперед. Иными словами, Бог знает, кто что выбирает. Как выберет это и когда? Он приходит и выбирает на основании своего знания о будущем. Это не предначертание, а выбор на основании того, о чем он знает заранее. Кончим сегодня восьмую главу. Вот что я сделаю, я немного почитаю и покомментирую с Библией в руках. Хорошо. 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть кто? Сыны Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе». О чем он говорит? Что за Дух рабства? Закон. Вы не приняли закон или не приняли жизнь под законом Моисея, чтобы опять жить в страхе. Но приняли Духа чего? Усыновления. Галатам 4 говорит, что Иисус пришел, чтобы освободить нас от закона, чтобы мы приняли Духа усыновления. Он говорит дальше. «Которым взываем Авваотче, всей самой дух с большой буквы это дух святой реальная личность сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божьи скажите личность мы снова видим что дух божий свидетельствует нашему духу нашему рожденному свыше духу это та часть которая родилась свыше и которая совершенна он пытается убедить нас в том, что мы являемся его полным подобием. Мы его дети. Он убеждает нас в этом. Если вы прислушаетесь внимательно, то поймете, что он свидетельствует вашему духу, говоря, «Ты сын Божий. Ты дитя Божье. Ты сын Божий. Ты дитя Божье». А теперь позвольте мне показать вам, что происходит, когда Дух Святой пытается убедить вас в том, что вы дитя Божье. Ваше поведение, с другой стороны, говорит, ты не можешь быть чадом Божьим. Посмотри, что ты делаешь. Ты не можешь быть чадом Божьим. Ты видел, что ты наделал вчера. Вы праведны на сто процентов, пока растете. Теперь вы видите это, когда мы разделяем Дух, душу и тело. Вы на 100% праведны в своем духе прямо сейчас, пока вы продолжаете расти в душе и теле. Но если вы позволите своему росту, взлетом и падением того роста, через который вы проходите в душе и теле, если вы позволите этому убедить вас в том, что вы не изменились, убедить вас в том, что вы и дальше остаетесь тем самым грешником, которым были раньше, то в итоге вы отвергнете ту личность, в которой вас пытается убедить Дух Святой. Вот кто вы. Вы новое творение, созданное Богом. Богом. Вы рождены свыше, соединены с Богом, сделались одним Духом с Богом, запечатлены Духом Святым. Это ваша личность. Вы запечатлены Духом Святым, чтобы то, что происходит во время вашего роста, всякая зараза, проявляющаяся во время вашего роста, не смогла проникнуть через печать, за которой находится ваш собственный рожденный свыше Дух. Скажите, я праведен на все сто, даже пока расту. Вы понимаете это? И Дух Божий пытается убедить вас в этом. Хорошо. Вот та часть, от которой я в восторге. И теперь я убежден, что являюсь чадом Божьим. Ведь когда Бог усыновил меня, то не написал «усыновлен» у меня на лбу. Посмотрите, как сильно Он любит нас. Он вырвал из меня старую природу и дал мне новую природу, сотворенную по образу Бога. По Его образцу. И тогда он сказал, «Вы мои дети». Разве это не удивительно? Вы сидите и думаете, когда он сделал все это? В тот день, когда вы уверовали. В тот день, когда вы уверовали, он сделал все это. Вот почему я говорю, что вы должны понять, кто вы. Вы не можете позволить убедить вас в том, что ваше плохое поведение, или неправильное поведение, или ваше ошибочное поведение — определяет то, кем вы являетесь. И когда вы ведете себя неправильно, то на самом деле это не вы. Это грех, живущий в вас. Это тот паразит, которого вам нужно сдерживать. Он работает в вашей душе и в вашем теле, пока вы выстраиваете их в соответствии с вашим рожденным свыше духом. Да? Посмотрите следующий стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Хорошо. Я убежден, что я дитя Божье. Он говорит, «Если вы убеждены в том, что вы дитя Божье, то, смотрите, вы наследники». «Вот это да. Я верю, что я наследник». Он говорит, «Теперь, когда вы убеждены в том, что вы наследники, то знайте, что вы наследники Божьи». «Что? Я имею наследие, которое пришло ко мне от Бога». В Новом Завете наследие уже пришло. В Новом Завете наследие не придет. В Новом Завете наследие уже пришло. Оно здесь. Где же оно? Оно в новом творении, в вашем духе. Вы ходите со всем, что вам когда-либо понадобится. Я скажу нечто, и это может показаться вам смешным. Кто из вас верит в то, что в вас есть освобождение? Кто из вас верит в то, что в вас есть исцеление? Кто из вас верит в то, что в вас есть процветание в каждой сфере жизни? Что в вас есть ваши деньги? А некоторые сделали так. Где? Сейчас узнаете. Итак, наследники Божии. А теперь смотрите, сонаследники же Христу. А вот и условия: Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Смотрите, вы знаете, что такое общий чековый счет? Давайте используем этот пример. У нас в ТЭФе есть общий чековый счет. Если бы я захотел снять деньги с общего счета, то для этого были бы необходимы все наши подписи. Моей подписи не хватило бы для того, чтобы получить какие-то результаты. Неужели вы действительно думаете, что Иисус еще не дал своего подтверждения на все обетования? Он уже подписал все эти чеки обетований. Он печатает их сразу с подтверждением Иисуса. Чье еще подтверждение нам нужно, чтобы обналичить чек? Ваше подтверждение. Итак, мы знаем, что это вопрос не в том, чтобы подписаться на чем-то, да? Так как же выглядит ваше подтверждение, необходимое для того, чтобы обналичить чек? Вера. Я верю в это. Кто-то может сказать, а как мне знать, что я верю в это? Хорошо. Вот так я знаю, что я верю ему. Я перестаю трудиться. Я отдыхаю. Я говорю так, словно верю. Я хожу так, словно верю. Я веду себя так, словно верю. Я даю, словно верю. Я играю, словно верю. Да, я верю. И теперь, будучи сонаследником Христу, когда я даю свое подтверждение, добавляю свое подтверждение к тому, что Иисус уже дал в обетованиях, то не могу ходить и испытывать недостаток в том, что уже дала благодать, и вы ходите так каждый день. Не в какой-то определенный момент. Мы должны поменять ваше расписание. Потому что Бог не высвободит для вас что-то в неправильное время. Ведь это может навредить вам. Итак, верить — значит... На самом деле, это единственная реакция на Новый Завет. Единственный способ отреагировать на Завет Благодати. Единственный способ отреагировать на Новый Завет — это сказать, «Господи, я верю» и что вам делать в оставшееся время? Спасибо, Господь! Спасибо, Иисус! Я благодарен и воздаю благодарность. Но, пастор, вы уже говорили об этом. Я буду говорить об этом до того момента, пока это не останется у вас в голове. Я благодарен и воздаю благодарность. Ребенку нужна новая обувь. Она уже есть у меня. Иисус уже дал обувь моему ребенку. Я верю и принимаю это. Спасибо, Господь! Я принимаю это прямо сейчас. Посмотри на ее ноги. Спасибо, Господь, Иисус! А в голове, где действуют Сатана, мыслируем, слышим. Не будет никакой обуви. О чем ты говоришь? Она уже здесь. Именно здесь вы должны сделать то, что сказал Иисус. Отойди от меня. С тобой никто не разговаривает. Замолчи. Я говорю вам, это обувь. Реально. Я говорю вам, что она существует. Я говорю вам, что она настоящая. Слава Богу. Я говорю вам, что он вложил все, что понадобится мне для моего ребенка. Это находится во мне прямо сейчас. Слава Богу! Я уже обналичил свой чек у Бога, и во имя Иисуса я верю, что получу эту обувь. Понимаете? Если вы не сделаете этого, то никогда не поймете, о чем я говорю. Но когда вы начнете поступать так, ждите результат. И до конца жизни вы будете попирать дьявола. Ты не дашь мне результатов? Тебе придется несладко. Ты знаешь, что будет. И когда придут результаты, то вы скажете, «Дьявол, ты ведь понимаешь, какой будет твоя оставшаяся жизнь». Не так ли? Меня больше не волнует то, что ты говоришь. Есть нечто удивительное в том, что когда вы получаете прорыв в духе... Я пророчествую это над вами прямо сейчас. Прорыв в Духе. Что такое прорыв в Духе? Это когда то, что уже было сделано, готово совершить прорыв. И когда вы увидите это, то это будет в явном месте. Оно уже в Духе и готово совершить прорыв. Те ангелы, которых я видел в 2000 они всегда были здесь. Им лишь нужно было прорваться, чтобы мы остались живы. Они уже были здесь, и то, что я не видел их, не означало, что они не существовали. Вот почему мы недвижимы тем, что видим. Мы недвижимы тем, что слышим. Единственное, что должно привести христианина в движение, это «так говорит Господь» в Новом Завете. Вот что он говорит в Новом Завете Благодати. «Да, Господи, я скажу это, я скажу это». Многие пытаются приписать себе свою верность. Но Бог не награждает вас за вашу верность, потому что Он более милостив, чем вы верны. Разве это не чудесно? Он намного более милостив, чем вы верны. Мне кажется, что иногда мы путаем эти вещи. Мы считаем, что Бог делает что-то по нашей верности, и не видим, что Он сделал это по своей милости. Слава Господу! И знаете, что с Его милостью? Она обновляется каждое утро. Слава Господу! Я не обязан просыпаться и переживать по поводу своей верности. Я могу проснуться и возрадоваться Его милости. Аллилуйя! Бог милостив! Вот почему я верю в то, что получаю это. Это происходит по милости Божьей. Я не буду избивать себя, говоря, ну знаете, пока их нет. Наверное, я не был настолько верен, насколько должен был. Нет-нет-нет. То, что происходит в вашей жизни, происходит не по вашей верности, а по его милости. Ваша верность была проблемой. Ваша верность была причиной, почему нам понадобился Новый Завет. Она была причиной того, что в Евреям 6 написали. Если бы Старый Завет был совершенен, то нам не понадобился бы новый. Но Новый Завет понадобился нам не потому что Бог был так благ к нам, хотя так и было. И он говорит об этом в этой же главе. Нам понадобился новый завет, потому что Бог взял всех и повел в пустыню, где они не делали того, что Бог им говорил. И так как они не смогли выполнить, то и он не мог ничего сделать. Иными словами, проблема была в нашей верности. И для того, чтобы Бог мог сделать все необходимое, ему понадобилось убрать человека из уравнения. И теперь все основывается на его верности. А в первом Тимофею он говорит, первое Тимофею, 2, Даже когда вы не верны, Бог верен. И если наша верность не может сделать этого, то значит все дело в его милости. Мы должны начать благодарить Бога каждый день за его милость. Мы должны каждый день благодарить Бога за его милость. Спасибо, Боже, за Твою милость. Господи, вы должны перестать думать, что все дело в вас. Вы продолжаете думать, что все дело в вас. И когда была хорошая неделя и что-то произошло, то вы приписываете это себе. Все это произошло, потому что на этой неделе я молился каждый день. Да, это правда. Я воздержался в посте от трех приемов пищи. Да, от утреннего перекуса, обеденного и вечернего. <смех> ой иисус когда вопрос касается проявления того что благодать уже сделала доступным то вы продолжаете думать что дело в вашей верности а я понимаю что дело в его милости и знаете, к чему это приводит меня? Кроме слез. Я так благодарен Ему, потому что не могу приписать это себе или похвастаться этим. Все, что я могу сделать, это поблагодарить Бога за Его милость. Знаете, мы смотрим на милость как на что-то, что позволяет нам избежать чего-то. На самом деле, это и есть милость. Это когда что-то должно было случиться, но Бог не позволил этому случиться. Иными словами, милость — это когда вы не получаете того, что заслуживали. Вы слышали, что я сказал? Это когда вы не получаете того, что заслуживали, а вы ничего не заслуживаете. Вот почему все, что вы получаете, это акт Его милости. Вы ничего не заслуживаете. Ребенок не заслуживал обуви. Вы ничего не заслуживаете. Слава Богу, в этом и есть суть Его милости. Вы не получаете того, что заслуживали. Все мы заслуживаем ада. Заслуживаем тишины и отсутствия явлений. Но милость говорит, «Я явлю». «Я сохраню вас от ада». «Я отвечу на вашу просьбу». «Я позабочусь о вашей нужде». «Я дам вам то, чего вы хотите». Милость говорит, «Я шокирую вас». И при этом он еще и говорит, что его милости не будут использованными милостями предыдущего дня. Каждый день, когда вы просыпаетесь, я буду говорить вам о том, что эти милости обновляются. О, Иисус! Вот это да! Слава Богу! Вы смотрите на свою чудесную жену и думаете, «Неужели я заслужил ее, потому что я такой классный?» Нет, Божья милость дала вам эту чудесную женщину. Божья милость дала вам эту чудесную женщину. Слава Богу, то же самое касается и жен. Не стоит думать и говорить, «Это моя красота, моя фигура, и то, что я все делаю, привели его ко мне». Нет, это была милость Господа. Вы тоже ничего не заслуживали. И тогда меня осенило. Вот оно. Божье, чего я не заслуживаю. Слава Богу за его милость. Поднимите свои руки. Давайте прославим Его за Его милость. Слава Богу за его милость. Слава Богу за его милость. Господи, я принимаю Твою милость. Мы усердно трудимся в поисках справедливости, но даже справедливость является проявлением Его милости. Аллилуйя! Вся эта тема подводит нас к месту, где мы можем оставить себя и увидеть Его присутствие. И вот почему настоящее процветание включает в себя избыток Его присутствия. Это состояние, когда вы говорите, «Здесь нет ничего от меня, а только ты». Это когда вы доверяетесь Ему на все сто, вы тут ни при чем. И вы увидите, как начнут происходить удивительные вещи. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Благословенно Его святое имя! «Колесницы уже прибыли, слава Богу! Колесницы прибыли! Аллилуйя! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Я меняю свое время. Ведь не изменив время, вера не сможет пойти. Нельзя назвать верой то, когда вы в настоящем времени пытаетесь заставить его сделать что-то». Вера — это когда вы собираете то, что благодать уже сделала. Вера обращается к прошлому и приносит в настоящее все то, что сделал Иисус. Аллилуйя! Боже, мне нужно вернуться к римлянам 8. Слава Богу! Благословенно его святое имя! Я возбужден, слава Богу! Кто-то может сказать, «Брат, что-то я не видел никакого прироста. Друг, я настолько поглощен Иисусом, что не знаю, пришел он или нет. Вам нужно раствориться в Иисусе. И тогда вы не будете заняты тем, что пытаетесь понять, когда что-то происходит. Просто растворитесь в Иисусе. И когда к вам приходят какие-то тревоги, «О, Иисус!» Просто растворяйтесь в Нем. Возьмите, почитайте что-то, поразмышляйте, растворитесь в Иисусе. Я рассказывал вам о том, как действует Иисус. Он действует тайно и в тишине. И когда что-то проявляется, Он говорит, «А ты видел это?» А ты смотришь и говоришь, «Ого, а когда это произошло?» Когда ты растворился во Мне, ты полностью забыл обо всем. И пока ты был занят, я решил сделать все то, что ты пытался сделать. Слава Богу! Аллилуйя! Я пытаюсь раствориться в Иисусе. Я пытаюсь раствориться в Нем. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Каждый день своей жизни вы будете поглощены личностью благодати. И тогда вы поймете, что эта личность благодати дает благодать на благодать. Благодать на благодать и еще больше благодати. А та дает еще и еще. Благодать на благодать и так далее. Она никогда не заканчивается. Она никогда не заканчивается. И пока все будут жаловаться и пытаться разобраться в жизни, вы будете поглощены Спасителем. Слава Богу! Должен сказать вам, что я счастлив. Я не шучу. Слава! Я пытаюсь закончить это послание, но я счастлив. Кто-то скажет, чего ты счастлив? Я счастлив с Иисусом, друг. Аллилуйя! Заботиться о чем-то это говорить. Я не верю в то, что сделала доступным благодать. Переживать о чем-то это говорить. Я не верю в то, что сделала доступным благодать. Аллилуйя! Люди благодати хотят все время давать. Помните членов церкви в Македонии? Павел рассказал им о нужде. Помните, что произошло с ним? Они говорили, что когда Иисус умер на кресте, как говорится в восьмой главе, он обнищал, чтобы через его нищету мы обогатились. И были теологические дебаты о том, обнищал ли он духовно, или обнищал и физически, чтобы и мы стали богаты физически, а не только духовно. Когда вы рассматриваете этот вопрос, то должны понимать законы истолкования. Мы должны позволить контексту определить, что это за богатство. И для того, чтобы понять истину, нам стоит обратить внимание на контекст. Контекст, время, кто говорит, кто слушает и все остальное. Это важные вещи. Он обращался к церкви в Македонии. Они не были богатыми людьми. Но внезапно благодать Божья так открылась им, что они начали давать. И благодаря благодати Божьей, они начали давать выше своих способностей к даянию. Иными словами, у них не было что давать, но при этом они давали и дальше. Они молили Павла, буквально говоря, «Пожалуйста, прими наш дар!» Павел был впечатлен этим. Но я понимаю, что за восьмой главой идет девятая глава. «Когда благодать побуждает вас... Люди благодати не испытывают проблем с даянием. Вы не можете остановить людей, наполненных благодатью, от даяний. Это не шутка. Я всегда верный. Я всегда благодарный. И тут я слышу о его милости. И единственная моя реакция на это — благодарение. Я добавлю к этому благодарению еще и пожертвование. Я хочу давать. Потому что благодать делает вас благосклонными. А когда вы благосклонны, вам хочется давать. Именно это и произошло с церковью в Македонии. Они были настолько наполнены благодатью Божьей, чтобы давать, что дали выше своих возможностей. И помните, что он сказал в следующей главе? Он сказал, «А теперь я открою вам всю благодать. Я сделаю так, чтобы все благословения и всякая благосклонность на земле выросли для вас, чтобы вы знали, что у вас никогда не будет нужды в богатстве или нужды в какой-то другой сфере». Почему? Потому что вы дали и дали больше своих возможностей. Ведь на это вас побудила благодать. Я могу ответить на вопрос, будет ли это только духовное или только физическое богатство. И то, и то. Нет физического успеха без духовного успеха но он также показал, что наше физическое процветание он снял всю свою одежду, он оставил все свое земное имущество, чтобы нам не пришлось делать того же. На кресте он обнищал духовно и физически для чего, чтобы вы обогатились духовно и физически. Вы слышите, что я говорю, Что происходит, когда на вас приходит благодать. Она дает вам силу делать то, что вы не можете сделать сами. Что происходит, когда на вас приходит благодать? Она избавляет вас от всякого страха и прочих вещей, мешавших вам сделать то, что вы должны были сделать. Посмотрите, что говорит Бог. «Теперь я явлю вам благосклонность во всех земных благословениях». Кому вам? Вам, Македонской Церкви. Что произошло? «Прибыла колесница». Когда мы окунаемся в благодать, то прибудет колесница. Я говорю вам, что колесница уже здесь. Выйдите и посмотрите еще раз в окно. Колесница уже здесь. Я буду говорить об этом, пока кто-то из вас не пойдет и не решит прочитать об этом. Почему он постоянно говорит о колесницах? Возьмите и прочитайте об этом. Откройте симфонию и поищите колесница. И когда вы найдете его, то увидите, что колесница наполнена до краев процветанием. Ибо думаю, или рассчитываю, так говорят бухгалтеры, ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении. Вот это да. Это хорошее место для начала. С тою славою, которая откроется где? Где слава? где слава христос в нас упование славы так где же находится упование славы так почему вы ищете славу где-то еще я гарантирую вам что в этом году люди будут говорить вам это год в который явится слава я скажу вам это год в который она наконец-то выйдет из вас Вы ходите с таким обилием славы внутри, что вам может стать стыдно, когда вы увидите, сколько ее внутри вас. Подумайте об этом. Вы говорите и молитесь о чем-то, а потом видите то, с чем вы ходите. Это все равно, что просить воды, просить стакан воды, держа в руках канистру с водой. Вы ходите вокруг с канистрой и говорите, «Вот бы мне попить!» Вы понимаете, как это выглядит? Я хожу с канистрой воды и говорю, «Господи, дай мне немного воды!» «О, благословенная вода!» А они смотрят на вас так. Я верю, что когда люди обращаются к небесам, говоря, «Господи, яви мне процветание!» То он смотрит так. «Почему вы ведете себя так?» «Разве вы не видите, что уже есть у вас?» Налей мне стакан воды. У вас канистра воды в руках. Как это выглядит? У тебя канистра воды, а ты просишь напиться. Забудь о стакане. У тебя есть канистра. Просто бери и пей. О Господи, яви мне славу свою. А Господь говорит, яви мне свою.